Спасибо за фраг, бро. И сейчас я на своей основе буду крутить этот тамагавк Керберж барьер. Прикольненький очень скинчик, мне понравился. Ну, по крайней мере, как он выглядит на картинке. Сейчас мы его покрутим. Так, сервер конечно что ли? О, отлагал. Так, мне нужно 9 прокрутов, то есть 45 коробок открыть. Ага. Прокруто, ну зашибись, наверное сейчас все крутят, потому что очередь на сервер была, поэтому не лагает. про прокруто. Ну и... Так, четыре. 5 6 行。 И сейчас будет последний, девятый. Не упало. Всем привет, спасибо за фраг бро. И сейчас на 1600 кредитов я буду крутить Кобрый Striker Special Отступник. Также ба падает Бинелли М4 Кастом и Сиг золотой навсегда. О, Бинелли М4 Кастом. Вот, кстати. Может, поиграю с ней с пяти коробок. Неплохо. Так, сейчас ничего не упало. Опять ничего не упало. О, и кобры упал. Великолепно. Еще даже 300 кредитов в запасе осталось. Блин, как же хорошо. Так, давайте еще что-нибудь скрутим. Наверное, Альпину Спешл отступник. Вот, все, как раз все кредиты скрутились. Ну, нормально. До водона просто. С полторы тысячи кредов. ништяк. Всем привет! Сейчас я на основе буду крутить Tower Qatar 21 Его завезли за 12 кредитов э, в коробках. Сейчас мы его выкрутим. Так, пока сыпется одна временка. У меня не очень везучак, на самом деле, просто основа. О, выпал, отличненько. Сейчас пойдем в фасет гоняясь. Спасибо за фраг, бро. И сейчас я на основе буду крутить альпин Special. Отступ. Будем крутить до победного по карте покупать не будем, потому что скидка на коробке 50% Так, Максим 9 Оникс, который нафиг мне не нужен, упал, тем более у меня Максим 9 есть. Так, давайте попробуем не скипать. Будет весело если с этих кредов альбина вообще не упадет это было бы эпично типа открыл больше 200 коробок и не выбил даже и сошка пока не падает О, есть, навсегда. все ништяк. Не так прям супер много слил, сколько там. Тысячи три где-то кредитов. Ну-ка, сейчас посмотрим эту хуйню. Сравнив с майов озером, черт вообще. Ворона, считай, такое же. Точность от бедра намного выше. Скорострел тоже прилично выше. Но на Маузер ставятся перки. Ага. Встроенный глушитель. четыре и 5 кратный прицел. Пятикратный есть. Укачение прицела, по-моему, кстати, маленькое. Ну-ка. Проверим. Да, по-моему, маленькая. Возможно, даже меньше, чем на Маузере. Да, по-моему, меньше, вообще, по-моему, не, не колышется практически. Может, четырехкратника, кстати, тоже нормально звонит. Всем привет! Сейчас я буду крутить вот этот блядский скин инженера. О, с пяти коробок брелок взрыва опасно. Неплохой старт. Крутить я буду до 8170, если не выкручу, то возьму по акции. М -м -м, чего это? Это временка выпала. Так, давайте подкрываем так, не будем скипать. Ничего. Хорошо, что коробочка на самом деле дешево стоит. Если я выкручу сейчас с этих кредитов, то потом я по акции возьму просто внешность Валькирии на медиком. Так ничего. Ничего. А, интересно, она вообще выпадает, эта внешность? Потому что там она как бы стоит 20 кредов за коробку, остальные по 35. Но по идее должна падать по-любому. Хотя об этом вообще ничего не написано, на самом деле. Забагалась, походу. Совсем немного коробочек остается. Так, и последнее берем. Вот, надо было семьдесят, а тут 867. Значит, выполнили норму. Ой, и внешность кочевник упала. С последних. Но ну, это мега эпик, конечно. Это мега эпик. Так, посмотрим. Кардероб. Лол. Она, она рандомно, что ли, падает? Это не... Не на инженера, что ли? Нету. ты тик, тик, тик, тик. На штурма, что ли? Лол. Бля... Я только что брал по бонусам. Внешность Муэрта Она у меня была на штурма И вот получается, я думал Вот, значит, это должна быть на инженера А это, блядь, тоже на штурма Это херня хм, Бред Ну ладно Сейчас э, на основе Я буду докручивать По 30 метель тоже прилично коробок открыта. Вот, но... ой, вот я его докрутил и все круто. Спасибо за внимание. Спасибо за фраг, бро. Сейчас <coughs> на основе я буду крутить бизон. Посмотрим, сколько десятков тысяч кредитов мы потратим. Было 62 500 и сразу два макарова банша падает. Странно, антенне тоже сразу с пяти коробок макаров банша упал. Ну я думаю, <coughs> в 1015 кредитов мы, наверное, уложимся. Скорее всего. Еще два Макаровых, что за прикол. И вопрос, нахуя они мне нужны? Вот тоже. Ары зоны. Давайте еще две МБ мне скиньте. У меня, блин, золотая обычная. Ну вот АМБ упала как раз. Бизон-то нахуй мне Бизон. Мне вот я ради АМБ кручу. АМБ же имба, блядь. Как и в сраты Макаров, у которого точность от бедра ноль, блядь. Который нахуй никому не нужен. Так, и упал Бизон навсегда. Ну что ж, неплохо, сколько мы кредитов потратили. Ровно 5000 кредитов. Не так уж много пойдет. Всем привет, спасибо за фрагбро. сейчас а, я буду крутить золотую грозу, у меня есть немножко кредитов на аккаунте, буквально тут осталось, 250 рублей закидывал, вот, и она падает с 5 коробок, это очень хорошо.